Любовь навек уходит. Будь на век уходит, путь на прощание добрых с ней. Ты от минувшего свободен, но не от памяти своей. Прошу тебя, путь благороден. Оставь не хитрость и вранье, когда любовь надо. Достойно проводить ее. Достоин будь былого счастья, Признаний прошлых и обид. Мы за настояще, Должна оплачивать кредит. Так будь своей любви достоин. Пришла. И не ушла она Для счастья все мы равно стоим У горя разная цена Для счастья все мы равно стоим У горя Когда любовь на век уходит, Будь на прощание добрых с ней, Ты от минувшего свободен, Но не от памяти своей, Прошу тебя, будь в благороде, Оставь хитрости в ране, Когда любовь на уходит, Достойно проводить ее. Когда любовь на верх уходит достойно